Так, снова здравствуйте, еще раз показываю свою страницу, вот это ссылка на страницу, вот так можно зайти на YouTube, страницу тоже ссылка, под видео, вот новое видео сегодня вышло, сейчас вот, наверное, второе будет. Под видео заходим, тормозим. Еще тут все. Карточки, мобильники. Э -э, да. Ну, в общем, все. Skype, фигайп, вся вот эта байда. Можно найти. Так, все показал. Теперь переходим по названию, да, банки и снимают с кредиток. Сейчас я вот немножко просто по скажу, чтобы меня больше не заморачивали этой женщиной, да, или как ее назвать, не знаю, не надо меня морочить с ней, как бы, ну, это, у нее свой путь, у меня свой путь, и я не, как бы, наши пути никак не пересекаются, потому что я занимаюсь совершенно другим делом. Вот. Юге эпоха вот боли, зла, насилия. Но это закон маятника, когда в одну сторону, по-русски говоря, хуярит по жесткому, понимаешь, вот, вот в эпоху боли. В любом случае маятник выйдет в свет. Это, это тотально, это фатально и неизбежно. Вот сейчас Россия в прошлом веке, она по полной приняла вот эту чашу боли, зла, негатива война, голод, холод, репрессии. И вот сейчас Россия первая, которая вот набрала тот уровень негатива, когда этот негатив выталкивает вот, просто в такой божественный свет, просто нереальный. Вот сейчас это время, почему Иванка говорила, Инстаграм, что Россия первая выйдет и покажет миру образец. Мы участвуем в таком охеренном эксперименте межгалактического уровня, равного которого вообще не было. Мы сничеки, кто сейчас в России живет, новый образец политики, новый образец в экономике, новый образец в отношениях мужчины и женщины, новый образец воспитания детей, новый образец творчества, совершенно нового, нестандартного, вот, божественного охерентирования. Сейчас. Вот лично я уже в четвертом измерении. Вот большинство человечества в третьем, как оно было в третьем измерении плотности вибраций, так оно и, ну, пока еще находится. Но со мной есть уже такая группа единомышленников, это вот по моим примерным подсчетам, 5-6% населения, это пробужденные души, которые осознают себя, свою божественную природу и которые прут несмотря ни на что, вот разрушая матрицу, разрушая шаблоны, разрушая всю хрень, понимаете, навязанную нам программу робота, биоробота. Академик Павлов еще сказал, вот понимаете, это великий академик, что э, человек на 70% состоит из программ. Обычный человек, представляете, 70% программ. То есть даже если в этой жизни он эту программу не имеет, его род имеет эту программу, как вести... Ситуация там рядовая, муж бросил женщину, раз, программа включается, если нет программы в этом воплощении, включается программа, когда, как повела мама, как повела бабушка в этой ситуации, и женщина ведет себя абсолютно стандартно, как биоробот, по программе мамы, бабушки, прабабушки и так далее, все. Она не проявляет творчество. Вместо того, а, чтобы... Я понял. Понимаешь, о Что да, да. чем речь? То есть, как бы, жить по программе, это, получается, да. вести себя так, как тебе диктует это внутреннее какое-то... И гены, эмоциональная. и гены. И гены. Да, и агрессия какая-то, да. да, А я веду себя... И замечаю, что ты себя ведешь я... не так, как ты сам. А действительно твое поведение напоминает кого-то из родственников. Да да, да, да, да, по программе. Вот тот -то Павлов сказал, что... что а видно, творчество да. это ты себя спрашиваешь, а как я хочу, да? Как бы я... Единица хотел. людей, которые а проходят... Какой самый творческий вопрос тогда? Кто я? Кто есть я? Когда человек приходит к осознанному пониманию, что я не есть только тело, я есть какая-то непостижимая, трансцендентная божественная природа. Вот мы дошли до слова «трансцендентное», и я его решил спросить э, у словарей. Трансцендентность, трансцендентность, трансценденция э, прилагательная, трансцендентный э, философский термин, характеризующий то, что... Принципиально недоступна опытному познанию или не основана на опыте. Ну, то есть, ну как, философская категория, которую можно обсуждать сколько угодно, но по сути обсуждаешь ничего. Вот это трансцендентность. Путин. Это знак хороший. А... Путин едет, это знак да, хороший. Да, ну, короче, Миш, смысл в том, как только мы отходим от этих программ стереотипов поведения, родовых программ, генетических программ, на которых, блять, на уровне ДНК нам хуярили эти программы, понимаешь, как. осознала свою Божественную природу, у меня был, это уже отдельно я расскажу, у меня был трансцендентный опыт, когда я увидела... Трансцендентный опыт у нее был. Напоминаю, трансцендентность прилагательная, трансцендентность философский, философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основана, основана на опыте. То есть как может быть у нее трансцендентный опыт, если нету этого вообще. Ну, продолжаем дальше. Дела для меня проявили, ну это просто чудо. Для меня проявили тонкий план. Потом я расскажу. Когда у меня произошел квантовый скачок сознания, произошло пробуждение моей божественной природы. И когда у меня это произошло, как у Карлса Косомеды описано, Квантовый скачок, расширение сознания. Все, я уже не могу быть биороботом, блин. Я уже, мэтр, бога человек, проявленный в теле Марины Мещеряковой. Вот и все. И я веду себя, но ну, многие думают, что я веду себя неадеква неадекватно. Но мне прет на всех планах. И мужик у меня охеренный, и трое детей красивые здоровые Индиго. И... У нее красивые здоровые дети Индиго. А у нее охрененный мужик. И фирма у меня нефтегаза, у меня пашет как часы, только я вот СМС-ки получаю. Бабки, бабки, бабки. Я, ну, поработала час-два в день. Да, я там поговорила с клиентами, с ВИПами. Да-да-да, вдохновила их. Красиво, игриво. Продала солярочки, продала бензинчика. Я кайфую тоже от этого. А 18 лет я веду нефтяной бизнес. Я веду, муж мой, да, бывший первый муж мой, полковник Фейнбергерил Марин, Марин. Бывший первый муж, полковник ФСБ. Блядь, как ты ведешь бизнес? Ну, ты неадекватно его ведешь. Ну, хера, как у тебя прет, я не могу понять. Ты чужие бабки, можешь запулить совсем на другое. И тут же не появляется это ну, то, чтобы я отдала людям. То есть, ну это что-то вот, понимаете? Я... Может быть, от глупости и тупости бабки запуляла. А потом пришлось мужу это все восстанавливать, и поэтому он сказал «До свидания» и был первым мужем из-за этого. Стал первым. Я да, доверяю Высшему. Вот если человечество это поймет, что нас ведут бережно, нас ведут такого уровня вот высочайшие которые нам еще до них, они знают наперед все на 10 ходов, на 100 ходов вперед. И просто довериться, и вот каждое мгновение принимать. Мне, конечно, уроки бывают, что меня и кинут на деньги, и мне трудно принимать, я работаю, я злюсь, там еще у меня есть эмоции, но я принимаю в концовке, меня заставляет вот эта божественная сила принимать все, как уроки жизни. Вот просто как уроки жизни И ничего не могу я Противопоставить Уже робота, робота Марина Мещерякова нету Компьютера этого биокомпьютера Его нету Ну в общем, всем понятно Да, забейте слово Трансцендентность Трансцендентность Очень забавное слово Ну, говорит о том, чего нет Так, все, выключаем это Так, фонда мы выключаем тоже. И переходим плавно к оферте, да, которая меня замучивает постоянно. Оферта, оферта, оферта, оферта. Читаем, что же такое оферта. Оферта, предлагаю, предложение о заключении сделки, в котором изложены существующие условия договора. Адресованному определенному лицу, органи... Органи... ограниченному или неограниченному кругу лиц. То есть, что такое оферта? Предложение. Предложение с условиями договора. Но Подписал ты договор, ты согласился. Не подписал ты договор, предложение осталось без рассмотрения. Это первое. Дальше смотрим, что такое договор. Договор. Договор. Договоры. В разговорной речи допустимо договора. Согла соглашение между собой двух или более сторон по какому-либо вопросу происходит от слова говор, говор говорить, речь. Беседа со сообщается устно, устной речью. Даром слова. Ну, то есть договор это договорились на чем-то о чем-то. Вот такая вот ситуация. То есть, всем все понятно, да, стало сразу. Договор не подписанный, не имеет силы. Подписанный одной стороной имеет только силу в сторону одной стороны. То есть тот, кто подписал, тот и выполняет договор. Если подписали обе стороны, то это двусторонний договор. То есть подписали э, обе стороны, обе стороны обязуются его выполнять. Э, когда вам приходят платежки, как вы кричите, оферты, э, вам предлагают заключить договор. Договор вы заключаете тем, что свое согласие вы даете, как бы подпись, э, да, оплачивая этот. Эту платежку. Оплатили раз, все, вы с этим договором, с этой офертой э, согласились. Но это не делает вас э, постоянным рабом этого платежа. То есть, каждая квитанция – это новый, новая оферта, новый договор. Каждую квитанцию оплачивая, вы каждый договор заключаете и каждую оферту, с каждой офертой соглашаетесь. Перестанете платить, все, предложения будут лететь, сыпаться, но вы просто их игнорируете. А то люди замучили меня с нулевыми, с, платежка с, нуле, с, с нулем должна приходить, вот мы как этого добиться. Да никак этого добиваться не надо, это глупость. Просто не платить. Все, на этом все закончено. Вкратце объяснил. Теперь по теме названия ролика банки да, снимают с карт с кредитных. Что вы видите здесь сейчас? Цифровую да, линию из цифр или чисел. И написано Сергей Грещенкин по латыни. Когда вы пишете договор, да, давайте я вам вот так объясню. Вот, вы пишете договор сейчас большими буквами сделаю, вот так, чтобы видно было, даже вот так. То есть, когда вы хотите получить эту карточку, вы пишете э, там и вам пишут Ф и О фамилия и имя, отчество. вы пишете, там, к примеру, Петров Иван Егорович. Так, так. Все. Там дальше, где вы живете, паспортные данные, то есть. По, по. Данные и так до Паспортные данные и так далее вы пишете, правильно? Правильно. Когда вы получаете карточку, сейчас мы вам покажем, как карточку. При получении карточки, при получении карточки ваша фамилия и имя написано по латыни, то есть... По-английски, да, там? П. Так, сейчас. Так. Сейчас по-английски. П. Т. Т. ой ой Петров Иван, да? Ну, английским я не владею, поэтому напишу, как, как как понимаю, как получается. Петров Иван. Вот, по латыни у вас написано Петров Иван. Куда делась Егорович? Во-первых, вы по-русски писали заявление на получение карточки. Петров Иван Егорович, да, ну с большой буквы все это я просто, давайте так вот сделаем, что это с большой буквы, ой, вот так вот, Петров Иван Егорович, то есть вот так вы писали, и при получении карточки получился Петров Иван. Как так? Причем по латыни, да, это же как получается? Это получается совершенно другой объект уже. То есть моя версия какая? И я ее сейчас попробую обкатать э, при возможности. Вот смотрите, что получается. Вы заполнили. Фамилию имя отчество. Все, заполнили полностью. При получении вам дают вот такую карточку. То есть уже вот такую, да, Петров Иван. Отчества нет. То есть это уже юридически совершенно другой другой объект. Вот понимаете, в чем дело? И это уже не, не, не Петров Иван э, да, Егорович, поэтому вы пользуетесь банковским продуктом, а карта есть банковский продукт, в долевых возможностях, то есть по долям. Вам удобно на нее карты, на эту карточку получать деньги, закидывать деньги, зарплатные, какие угодно, им удобно расплачиваться с фирмами, которым вы задолжали, приставам, судам, штрафы по ГАИ, понимаете, вы кладете деньги, они отдают, и предъявить им нечего, нет никакого мошенничества, потому что вы не, не заявили, не сказали, что а почему у вас вот так здесь при получении. Вы получили карту и пошли. А вот она, разгадка. Во-первых, иностранными буквами на латинице. Во-вторых, нет отчества. А в заявлении у вас совершенно по-другому. Поэтому, когда вы подписали этот договор, то есть вы получили долевое пользование банковским продуктом. Вам удобно класть деньги, им удобно их раздавать. Поэтому банку предъявить нечего, когда вы приходите и говорите, слышь, за какого хрена отдал деньги мои приставам, потому что ему так удобно. Он расплатился с фирмы, которой вы якобы должны. Он разбираться не будет, потому что долевое пользование-то. Вы позволили им заниматься этим. То же самое при постановке машины в ГАИ. Когда вы ставите машину в ГИБДД, да. На учет, так называемый. Да, учет, учет. Где это? ГИБДД. Учет ГИБДД. Вот. Постановка авто, автотранспортного средства на учет. Что происходит? Так как эта фирма иностранная и фирма коммерческая, вы что делаете? Вы ставите свою собственность в долевое пользование. Отсюда, да, Конституция 35, 35 статья, отсюда вот это происходит. Смотрите. То есть сразу этих пидорасов повылезал, адвокатов. Пошли нахер, в другое место залезем. Блин, выключил. Ладно, сейчас. Конституция 35. А, смотрим. А, право частной собственности охраняется законом. Законом охраняют. Понимаете, Да. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, юрлицами, физлицами. Понимаете, в чем прикол? Поставив свои машины на учет в ГАИ, вы пользуетесь ними. То есть им удобно с вас брать налоги за то, что у вас стоит их машина на учете. Плюс они вам сдают номера, которые вы возите на своей машине. Плюс они вас штрафуют как хотят. Вот, вот такая вот ситуация. То есть вы в долевом пользовании с этими другими лицами. И притом вас вынуждают ставить на учет. То есть эта сделка обязательная, как вам говорят. Иначе полицаи на дорогах вас будут сщемить, потому что нет ваших номеров. То есть вас, по сути, принуждают к тому, чтобы вы поставили на учет именно там. А принуждение у нас ну, карается законом. Опять же, уголовными статьями. Вот такие вот наработочки, да, вот такие вот крючочки. Вот, пожалуйста. Вот. Так не сохранять вот такие наработки, вот такие вот вещи вот вам пожалуйста карта все до банальности просто ну это опять же версия пока ее надо обкатать проверить то есть зайти взять у них карточку и предъявить ему а почему вот так в заявлении так а на выходе вот так вот поэтому у вас с карты могут спокойненько все Да, Почему личный счет они сейчас нехотя, но дают? Потому что личный счет нельзя засунуть туда руку. Должны быть веские основания, чтобы засунуть туда руку. А здесь, ну, вы в долевом. Поэтому банки так нагло и бесцеремонно отдают с ваших карт ваши кровно заработанные деньги. Вот такая ситуация. Вот они разные, какие хотите. Вот Иван посел, все, где отчество? Почему латиницей? Заполняли вы не на латинице. Вот так, вот такой идет обман. Так, ну, все, наверное, я думаю, про, про мелихову все все поняли, что мне с ней не по пути. Ну, и ну человек, понятно, там он, он на своей волне, у него божественная структура, там, или как она сказала, вот, все у нее там в божественном, впрочем, впрочем. Вот, теперь, тут мне тоже прислали, что я увожу людей от божественного, где-то тут мне присылали поржать. А вот, кстати, коронавирус. Вот коронавирус. Вот вам. Это коронавирус китайский. Ну, чтобы вы там не писали мне про коронавирус, что-то там еще. Вот он вам, коронавирус. Вот вам еще коронавирус. Да. Вот вам совсем старый коронавирус. Народ, народ. Да, есть еще такой товарищ Волхонский. Да, все так э, тоже слушают. Вот смотрите, Волхонский лайф. 235 тысяч подписчиков. Это вот я специально зашел на его канал, о канале посмотрел. Дальше смотрим. Дата регистрации 18 января 2018 года. Ну, то бишь, получается, что за два года... Он сколотил себе полмиллиона подписчиков и 45 миллионов просмотров. Как вы думаете, может быть такое? Я думаю, что вряд ли. Причем, ну, актеришка, я так понимаю, какой-то неизвестный. Вот такая вот ситуация. Так, а опять же напоминаю, про кредитки. Пока что эта версия навела меня на мысль, и вот я, это надо проверить. Вот. Ну тут уже ребята прикалываются над приставом. Вот. Вот, да, кстати, ролик. Волхонский обосрался с рекламой пирамиды. Ну, то есть там призмы или что там, я не знаю. Сейчас их много, этих криптовалют. Мне тоже соратники некоторые говорят об этом. Вот, надо. Ну, не знаю. Пока я не разобрался в чем-то, мне не надо. Вот. А, да, вот тут прикол а, Марине Мелеховой пишут В, в этом <свят> а, Под ее, я так понимаю, роликом У тебя же подписка о невыезде Куда ты собралась Цех, цех, цех Разрешил, видимо Ну, то есть, понимаете, да Вот, они как, как они обделываются То есть, им вроде суд запрещает Выезжать, там, подписка о невыезде И вдруг она куда-то поехала Люди это замечают, эту фальш. Вот. Ну, так вот. Что тут за меня, не знаю как, не, не вижу, я не, не могу найти. Ну и да бог с сня... ним, а, вот, наверное, вот это, да, вот. Марсианов уводит от бога в яблочко, брат, ну, от какого бога, не поясняется, я увожу, кого увожу, ну, да как бы бог им судья. Вот, ну. Такие вот вещи, понимаете, вот это очень все просто, очень все банально можно найти, можно посмотреть внимательно и все понять, кто есть что и зачем. Вот, еще раз показываю свою страницу, вот чтобы люди понимали. Вот так она выглядит, youtube канал, и под каждым роликом вот это вот все то есть вся информация так ну что могу сказать распространяйте ролики, потому что те, кто создает каналы свои, YouTube каналы, можете брать смело, я не раз это заявлял людям, брать мои ролики никакого, да, скажем так, авторского права вы там не получите, потому что это информационно, это нужно. И чем больше мы будем создавать YouTube каналов, чем больше мы будем распространять информацию, тем быстрее мы переведем из гибельной ситуации жизни в процветающей и развивающейся. По-другому я не знаю, как это может еще произойти, пока я не вижу. Я хотя бы предлагаю какие-то идеи, версии, как это сделать. Да, и хотя бы примерно какие-то решения в отношении других я не вижу, чтобы кто-то что-то предлагал, какие-то решения. В основном все говорят, как все хреново. Все это и так все знают. Вот. А по поводу фонда. Я буду общаться с людьми, вот мне написали несколько человек, потому что это дело для меня новое, и дело, я так понимаю, нелегкое, чтобы этот фонд создать и уберечь его от да, шаловливых ручек всяких. Поэтому с фондом вот так вот пока будем общаться думать что лучше сделать а по поводу youtube ой по поводу сайта тоже уже готов практически я конечно понимаю что многие скажут ну что ты обещаешь обещаешь и где но хочется сделать все хорошо да то есть учесть все ошибки все эти недочеты поэтому долго получается вообще вообще хорошее дело быстрым не бывает да, вот. Хорошо, хорошо и усиленно ушатывали Советский Союз с 1954 -го года примерно. Посчитайте, сколько это времени. До нашего времени. Сколько ушатывали времени. Хорошо так, долго, основательно. И дошатали вот до такого состояния. Вот. Ну, в общем-то, вот так. Что еще? Ну, не знаю. Девальвацию деноминацию вам показать, что такое. Ну, вы и так, наверное, знаете. Тут говорить нечего. Уже тысячу раз оговорено. Поэтому всех благ всем, доброго здоровья. Вот, Огромная благодарность за наше общее дело, за помощь в нашем общем деле. Потому что тот, кто думает, что дело не наше и не общее, он сильно ошибается очень сильно ошибается. И потом ему об этом ну, напомнит жизнь, скажем так, да, в лице ее каких-то представителей. Будь то полиция, суды или там коллектор, или как их там называют. Все. Всем доброго здоровья. До новых встреч.